Привет, друзья! Меня зовут Максим, участник Харьковского клуба трейдеров. Торгуем там на финансовых рынках, и тому подобное и так далее. Вы, наверное, все это знаете уже. <coughs> Очередное видео, короткометражка, и снова касается рисков. Ну, на самом деле, это ответы на ваши вопросики, и очень приятно, что рисками, риски вас заинтересовали. Вопрос такого рода. В тех сигналах, которые мы даем, в большинстве случаев нету стоп-лоссов. <coughs> так оно и есть. В 90 случаев из 100 мы стоп-лосса не ставим. Вопрос такого рода, когда его ставить, а когда нет.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 Смотрите, большинство наших сделок контртрендовые. За редким исключением мы торгуем по есть стратегия у нас трендовая, есть контртрендовая, есть флетовая. Когда мы торгуем контртренд, в большинстве случаев это квазиарбитражные сделки, мы стопы не ставим. Если мы торгуем трендовые сделки либо флетовые, там стопы обязательно. И объяснение этому очень простое. Если вы торгуете по тренду, то по сути, даже когда рынок находится внизу, ну, нисходящий тренд, да, например, был и рынок находится внизу, если вы не поставите стоп, а будете торговать шорт, вы можете оказаться в самом низу восходящего тренда. И вынесет, и может, короче, получите, будете терпеть убытки. Поэтому в тренд следящий, Торговле, стопы обязательно. В ситуации с контртрендом мы уже наоборот, при прохождении определенного объема ценой, определенной объема цены на графике да, цены инструмента, Но мы торгуем его контртренд. А, опять же, почему именно какой-то определенный инструмент мы начинаем понимать, что его надо торговать контртренд? Любой инструмент составляет из двух составляющих в валютах как минимум. Это две валюты. У них есть взаимосвязи макроэкономические, глобальные, экспорт, импорт это как минимум. И в ситуации, когда одна валюта будет перекуплена, а другая валюта будет перепродана по отношению к перекупленной валюте их взаимоотношения в экономическом плане становятся не рентабельными как минимум для одной из сторон и поэтому они начинают находить компромисс для того чтобы не терять их экономические взаимосвязи тот же экспорт и импорт и вот к примеру когда мы находим этот это состояние дисбаланса мы начинаем его торговать и это всегда сделка контртрендовая вот их мы торгуем без стопов, потому что все аргументы на то что будет разворот или нам даже не особо нужен разворот, нам нужен э, откат этого тренда, да, небольшой откат. Так вот, к вопросу по поводу того, когда ставить стоп лосы Обязательно, если вы торгуете тренд-следящую стратегию и флэт, всегда ставьте стопы, если контртренды, то здесь можно уже по поиграться. Но еще раз хочу повториться с прошлого видео по поводу объемов. Никогда не входите большими объемами, какую бы вы стратегию не торговали. В моем опыте был 21 стоп подряд. То есть, по сути... Их количество может быть, наверное, и больше. Я пока просто больше не видел. Но, опять же, у меня больше приоритетом э, торговля дисбаланса. Она более надежна, и мне с ней комфортно. То есть, не ставьте, не валивайте большое количество депозита. Не надейтесь, что там, к примеру, 3, 5, 10, даже 21 стоп – это край. Нет. Может быть, наверное, и больше. Это вот по поводу стопов. А, еще был вопросик, как управлять позициями. Опять же, я еще раз повторюсь нету одного универсального способа. Самый, самое универсальное, что я могу посоветовать, войдите в сделку небольшим объемом и эта сделка вам будет проще управлять. Как минимум у вас голова будет холодная. Опять же, да, аналогию проведем. Проще управлять легковым автомобилем. Даже вот просто легковой автомобиль пустой только с водителем, да, им проще управлять, проще на горочку заходит и так далее. Либо когда у вас полный, полный салон людей села, и машина полная, становится уже, ощущения другие меняются. Ну и если провести аналогию вообще там с каким-то КАМАЗом, с щубенкой это совсем другое дело. Поэтому управления позицией универсального, универсального рецепта, опять же, нету. То есть, и опять же, нужно смотреть на то, что вы торгуете, какая схема, какие паттерны, на чем оно основано и так далее. А вот по поводу стопов я вам сказал свое мнение. Все, ребятки, пишите еще вопросики, мне приятно на них отвечать. Спасибо, до свидания, счастливенько.